Вино представляет винодел Хуан Хисус Вальделана. Мы дегустируем белое вино Вальделана Селекцион, Мальвазия, регион Риоха. Мальвазия – это средиземноморский сорт винограда. Цвет вина светло-желтый с блестящей кромкой, прозрачная и красивая. В аромате цветочные нотки, смешанные с тонами средиземноморских сухофруктов. Вкус полный, располагающий, очень элегантный. Освежающая кислотность, располагающая к еще одному глотку. Вино хорошо сочетается с рыбой, рисом и овощами. Одна delicia. Аconsejamos beberlo con moderación en ambiente a una temperatura 7-9 градусов. Наслаждайтесь.